Так, сейчас запустится у нас на ютубе на эфир. А вы пока пишите вопросы, обязательно все на все вопросы отвечу, ну, постараюсь, по крайней мере, если успеем. Не привыкли еще ребята да на здесь выходить привет столько присоединяется а мне пишут практически что нет никого добрый вечер Да, ну практически уже только без картинки на Ютубе есть. Там уже могут, привет, задавать вопросы. Так, все, и картинка есть. Равенство полов. Почему именно эта тема, и почему она так актуальна? в определенных состояниях образа жизни. Я бы так, наверное, сказала. Очень многие люди разделились на две категории. То есть одни говорят, что равенство полов — это обязательно, мужчина и женщина должны быть партнерами. Не обозначая критерии партнерства. Это очень важный момент. И другие у нас говорят, что э, равенство невозможно, потому что женская энергия — это женская энергия, мужская энергия — это мужская энергия. И э, я бы, наверное, не сказала, что я с какой-то точки зрения согласна, либо не согласна. Это не стоит вопрос в согласии. Нам же с вами нужно не согласиться с чем-то, а понять, что есть для меня актуально, что есть для меня правильно. Правильно, наверное, тоже такое корявенькое слово, но тем не менее. Что такое равенство полов? Что такое пол? Что такое, что такое энергия мужская, женская? Давайте тогда определим, что, про что мы будем говорить. Мы будем говорить про Социальные рамки, то есть про тот социум, в которых мы, мы живем, либо мы говорим э, об истинности, к чему мы пришли, что такое я. И, конечно, если мы будем говорить о социальных каких-то критериях, то на сегодняшний день, как бы это странно ни звучало, то, наверное, мы больше и больше приходим даже не к равенству полов а то что в нашем мире начинает перевешивать женская деятельность я бы так наверное назвала что я под этим подразумеваю то есть женщина настолько в определенный период технократического общества пыталась да не пыталась а делала вот как многие любят говорить, да, очаг сохраняла этот очаг, и при сохранении этого домашнего семейного очага она большинство обязанностей мужских взяла на себя, взяла на себя, позволяя мужчине, чтобы он больше ни о чем не думал, оберегал ее от каких-то невзгод. Но это было настолько показательно, и женщина настолько забрала от мужчины все, все обязанности, чтобы он ее просто носил на ручках, да? вот, чтобы в определенный период мы уже видим, что как бы, уже, ну, как бы дала, дала вот, бразды, взяла борозды правления, ну и пожалуйста, у тебя же хорошо получается. И вот это вот, что для кого есть, кто мы для кого, оно настолько спуталось, и настолько оно сейчас переходит в ту стадию, когда страдают от этого и женщины, и мужчины. Ребят, если на Ютубе есть вопросы, пишите. Давайте все-таки я вам скажу, что я вижу, как я вижу свое видение. Что такое мужчина и женщина? Что такое мужская и женская энергия? Это однозначно, что я могу сказать, что мужская энергия не полная без женской, а женская энергия не полная без мужской. Но мы говорим все-таки, наверное, не о торчащих пиписках, да? а все-таки об энергии, которая внутренняя энергия, внутренняя энергия человека, внутренняя энергия, внутренний стержень мужской и внутренняя вот эта вот тотально обволакивающая нежность женская, именно про эти энергии нам, наверное, стоит поговорить, именно про эти энергии нам, наверное, стоит их, о них задуматься и прочувствовать, что они есть в нас. Что такое женщина? Женщина — это как раз та... Так составляющая, та, та планета, которая есть в каждом доме, та планета, которая есть в каждом уголке. Это э, та, э, та бесконечность, которая, которая дает вот эту энергию для того, чтобы мужская энергия могла реализовываться через женскую мужская энергия реализовывается через женскую защищая ее со всех сторон то есть это реализация и идет реализация в защите то есть мужская энергия она в любом случае энергия защитника энергия ну я бы наверное, не сказала хищника да но завоевателя это однозначно это та энергия, которая, за которой женщина стоит как за, как за каменной стеной, не просто же так это, про это говорится. И когда, когда женщина счастлива в каких-то отношениях, в семейных, в дружеских, либо еще в каких-то, это в тех случаях, когда она очень хорошо понимает, она очень хорошо чувствует, что она в безопасности. Рядом с данным мужчиной она в безопасности. И этот мужчина не обязательно, чтобы он был, я не знаю, каким-то большим, большим, накачанным или еще каким-то очень богатым, либо там не знаю там в каких-нибудь спец, спецвойсках чтобы он служил. Не в этом дело, это именно когда женщина чувствует, что эта энергия данного человека — это та энергия, которая абсолютно коннектится с ее энергией, и только при сближении с этой энергией она чувствует себя в безопасности. И не каждая мужская энергия подходит не каждой женской энергии. Это, наверное... Один из главных моментов, про которые, про которые мне писали, то есть очень много ребят, очень много женщин и мужчин, которые пишут, как вы относитесь, что такое, что такое отношение на автономии, что такое, будет ли секс на автономии, насколько он нужен, что такое, как вы относитесь к разводам либо к официальному браку на автономии. И здесь, наверное, ребят, все-таки дело не совсем в автономии, а здесь, наверное, все же идет идут моменты, насколько ты готов в свою жизнь пустить данного человека, насколько ты готов отдавать этому человеку из удовольствия, потому что тебе хочется отдавать, не потому, что он это сделал, он это заслужил, либо он еще что-то. Когда мы говорим из изобилия, что такое женщина, и что такое мужчина, это ровным счетом тотальное изобилие друг друга. То есть, что такое создание семьи, что такое создание э, какой-то, я не знаю, там, новой ячейки общества, назовите это хоть как. Это именно те процессы, когда мужчина понимает, что он настолько цельный и настолько наполненный, что готов своей любовью. Э, создать вот эту безопасность для женщины. Что такое женщина, когда готова она? Это когда она настолько наполнена, она настолько цельная, что готова своей нежностью поддержать мужчину, мужскую энергию. И когда они вместе соединяются, когда они напитываются друг другом из изобилия, не потому что кто-то кому-то хочет что-то дать, а когда она напитывается, и он напитывается из изобилия друг другом, но только после этого в этом процессе уже можно говорить по-хорошему о детях. Потому что ребенок, это же не просто так говорится, что такое ребенок, это плод любви. Это когда из изобилия, когда у тебя уже настолько тебя много, настолько ты э э э на настолько в тебе много любви, что ты готов ей поделиться, когда это плещет через край. И вот тогда ты готов уже к созданию следующей жизни, чтобы вот эти вот твои, твою изобильность, чтобы передать в следующего себя. И когда такое происходит, вот это вот и происходит истинность слияния энергетических полей. Это опять же, ребят, по моему видению, может быть, со мной кто-то не согласен. Здесь уже есть предположение, что дети вообще не нужны, что… Мужчина и женщина абсолютно нормально могут существовать э, поодиночке, и ни, ничего от этого, как бы, хуже от этого не будет никому. Возможно, это так. Я не иду в отрицание какого-либо высказывания. Вот. и когда идешь когда идешь в принятие то каждая точка зрения имеет место быть и когда каждая точка зрения не имеет место быть ты ее можешь проработать и дополнить своим чувствованием своим мировосприятием и когда ты дополняешь через самого себя через свое мировосприятие то у тебя получается более четкая картинка и когда у тебя получается более четкая картинка тогда ты уже это, на это смотришь по-другому да вот мне тут пишут да из тотального ничего только половинка да но это же как еще смотрите ребят мы же у нас же идет не просто когда мы вот эти вот состояния да которые любят говорить что там ой вот у меня вот мир весь вывернулся наизнанку и сейчас я в тотальном состоянии любви. Вот это вот я все вот это вот я люблю, вот это люблю, вот это люблю, вот это люблю. Но по факту, когда у тебя приходит понимание самого себя, то люблю вот это, тогда состояние любви, оно абсолютно другое. Это не ты в, об, в обычном, в обычном среднестатистическом образе жизни ты никогда не прочувствуешь, что такое есть истинная любовь. Это не про то, когда, мы, когда у нас плещут эмоции, либо когда мы поглощены вот этим вот чувствонием. Это не про это. Когда ты находишься в тотальном состоянии любви, у тебя идет просто благость. Она легкая, глубокая. Истинная благость ⁇ это и есть вот эта любовь. Когда ты не хочешь кого-то переманить на свою сторону. Когда ты не хочешь кому-то сказать, как, как я к тебе отношусь когда ты не хочешь кому-то доказать или показать что-то, когда, когда ты просто вот в этом состоянии, в истинности тотальной Любви, и ты просто любишь этого человека, любишь, любишь многих людей, любишь всех, но ты без доказательства. Ты не идешь, чтобы посмотрели, как это. Ты не идешь, ты не говоришь это, чтобы услышали это. Ты не делаешь, чтобы это кто-то воспринял. Ты, это просто, ты этим просто начинаешь жить. А когда ты этим начинаешь жить, то люди в твоем поле автоматически в это состояние впадают. И когда люди впадают в это состояние, у них происходит вот этот вот чулчок. То есть они начинают понимать, что не про доказательства, не про то, что вот я тебе сейчас, а посмотри, какой я хороший, вот я все тебе, все тебе, и мне даже ничего взамен не надо. Нет, это вообще не про это когда ты просто живешь и просто даешь человеку быть в его состоянии, не навязывая ему свое присутствие, не навязывая ему свое общение, не навязывая ему свою какую-то жизнь, и не принимая его жизнь на свой счет, не принимая его слова, либо что ты просто позволяешь быть каждому в своем мире. Когда ты просто позволяешь быть каждому в своем мире, не вызывая каких-то специально эмоций для того, чтобы обратили внимание на тебя, и не, перед, не предлагая эмоциональную какую-то картину, чтобы человек увидел тебя. Ни в одну, ни в другую сторону — это уже не, не товарно-денежные отношения, это уже не про то, что я тебе, ты мне, посмотри на тебя, я посмотрю на тебя. Это уже про другое, когда ты можешь просто молча, мол, молча, я не знаю, там, молча любить, да? Но это не про те чувства, когда тебе хочется там быть только с этим человеком. Это уже другое. Когда ты уже четко понимаешь, что это твоя половина, и когда ты понимаешь, что это уже есть твоя половина, ты понимаешь, что вы в любом случае встретитесь. И когда ты тотально принимаешь, что такое есть твоя половина, вторая, через осознание самого себя, а осознание самого себя происходит через э, чувствование потери э, страха. Страх единый, страх смерти. Когда ты перепроживаешь в самом себе и у тебя в сухом остатке не остается страха смерти, только после этого ты идешь через чувствование и находишь, ты четко понимаешь, что есть твоя... Вибрация, которая тебя дополнит мужская либо женская, и после этого осознания у тебя и приходит тотальное понимание вечности самого себя в этом аватаре. Не потому, что я там перерожусь, не потому, что вот там реинкарнация, не потому, что там я как-то буду следить. Это все идет, ребят, поэтапно. И когда мы приходим к этим состояниям, тогда у нас идут абсолютно другие восприятия самого себя, другие разговоры и абсолютно другая жизнь самого себя. Мы тогда не залазим ни в чей мир, в свой мир никого не зазываем. Твоя половина может меняться в течение жизни или встречаешь раз и навсегда. У нас, смотрите, ребят, у нас есть вот семьи, которые у нас есть, да, они же, ну, наверное, 99,9% это тех людей, которым просто на определенном этапе достаточно комфортно. И вот эта вот любовь из состояния ума, они тоже в ней живут. Это нехорошо и неплохо. Но вот именно твоя половина, твоя энергия, она единая. И ты ее в любом случае встретишь. Ты ее либо встречал, либо встретишь. И если ты приходишь в состояние осознания, она к тебе придет, потому что тебе нужно будет, когда ты себя развиваешь, когда ты себя осознаешь э, тотально, то тебе все равно на твою энергию придет твоя энергия, мужская либо женская, чтобы дополнить тебя, чтобы ты был цельным. И это э, вот когда у тебя идет тотальное понимание вот этого процесса – это через прожи, проживание смерти. Не забывайте это. Потому что только через проживание смерти у тебя отваливается вот это вот плюс-минус «хорошо-плохо». Хорошо, только после этого у тебя приходит вот это вот понимание. Оно идет чувствование на клеточном уровне. То есть ты это прямо вот моментально слежишь. И тебе уже будет без разницы, когда ты этого человека встретишь. Через 10 лет, через 20, через 100 лет. Потому что только после этого а, понимания оно прям выщелкивается. Ты а, начинаешь осознавать себя вечно, то есть ты можешь жить в этой плотности хоть сколько, ты можешь завтра умереть, а можешь еще тысячу лет прожить там или сколько-то, неважно. Это уже не становится каким-то а, каким тем барьером, что ты уже говоришь, ой, а как это я не встречу? То есть, это уже отношение другого уровня. Да, это уже отношение другого уровня, когда ты не… Например, ты, ты понимаешь, что вот твоя энергия, да, другой человек, вот твоя энергия, например, там я женщина, это мужская энергия. Я понимаю, что мужская энергия, и он, например, там у него семья. Ты не лезешь ее разрушать. Ты знаешь, что вы через 10, 20, 50, сто лет встретитесь в этом воплощении. Мы не говорим про другие воплощения, ребят. Когда у тебя приходят вот эти вот понимания одно за другим, то у тебя все начинается, То есть не, это не через боль кого-то идет, это через осознание. Когда идет через осознание, ты спокойно отпускаешь своего человека, зная, что он все равно к тебе придет через сколько-то лет. Точно так же, как, как и с тобой. Очень часто мы себя осознаем уже в достаточно таком зрелом возрасте, да, к сожалению. И э, наши энергии, которые нам, э, нам принадлежат, да? которые наши энергии, которые прям как пазл входят, бывает такое, что они, да, они вот э, не всегда свободны. Не всегда. Это не говорит о том, что всегда не свободны. Вот. Но у тебя нет этого, что там, ой, а как это она а побыстрее бы со мной. То есть нет, у тебя идет вот это вот… Э, оно идет очень ровное осознание нахождение тотального самого себя тебе уже торопиться никуда не надо без пары можно себя познать и развиваться полноценно или в паре эффективнее без пары ну как бы ну смотрите я без пары себя развиваю вот. многие без пары себя развивают но здесь идет же про другое яри Подойди. Вот накрой или что-нибудь сделай. Все, да. <смех> как бы развитие идет, но смотрите. Мы можем про проговорить про развитие того что развитие она да, до определенного уровня но ты ты не пойдешь в вечность а, один то есть ты там заскучаешь. что ты будешь делать один но вот смотрите вот а, такие вот обычные банальные да вот ты например ты себя вот осознал творцом да вот ты творец вот ты все создал что ты еще будешь делать тебе это в конце концов надоест, тогда у тебя не будет вечности. Если мы говорим про вечность, про каждый пункт осознания себя и прихода в нового самого себя, в новое тотальное погружение самого себя, потому что вечность это тоже мы. И когда мы говорим, что а вот этот умер, а вот тот умер, а как бы, если у тебя нет вот этого дальнейшего осознания, вот этого, когда слияние женской и мужской энергии, когда ты не идешь с чем, что ты будешь делать? Что ты будешь делать в вечности один сам по себе? Тебе все равно, это когда-нибудь надоедет? Когда вот все, что есть, это все твое, сколько ты этим поиграешь? Десять лет, сто лет, тысячу лет, а потом твой спутник не обязательно должен быть с тобой рядом физически, это же энергия или как понимаешь? ты своего спутника физически все равно ты его есть он как бы есть у каждого физически вот. и ты его физически все равно встретишь и это энергия да и когда ты его встретишь вот это вот понимаешь когда у тебя перещелкнет это как бы как такой паттерн все помнишь закрепилось то есть ты его встретил он у тебя есть и ты идешь дальше и тогда ты уже вот на этой энергии когда ты уже понимаешь что есть твоя вторая энергия ты идешь в дальнейшее развитие самого себя. Да. Он уже не обязательно тебе рядом с тобой. Но ты будешь понимать, что через какое-то время он будет рядом с тобой. Просто на данном этапе, если по каким-то причинам не получается, он не будет. Но тебя это не будет цеплять как... Как земного человека, так что ли, что как бы, а что он там без меня делает? А как он там без меня? А с кем он там без меня? Этого уже не будет, это уже, дру, дру, это уже другое осознание самого себя. Тотально целым, со всеми энергиями. Понимаете, ребят? Светлана, а вы знаете? Так, это понятно. Вот. Вот. Именно про эти энергии я вам и хотела сказать, что такое мужское, что такое женское, что мы есть одно единое целое, когда мы находим свое. Да, у нас не может быть так, что нам подходит любой мужчина, либо любая женщина. И вы это на себе все, конечно же, чувствовали и видели. Но когда мы находим это, то мы уже четко понимаем, что это да, это оно, это наше. И через сколько это будет, это уже не важно у меня всегда такое чувство, что так должно быть. Да. Так, так не просто должно быть, так есть. И это просто идет осознание. И чем больше я вам рассказываю про эти вещи, тем больше у вас открывается ваших осознаний, не моих. Вы сами для себя начинаете распаковываться. И это основной и главный критерий, к чему я веду. И когда вы сами для себя распаковываете, у вас же это вот это я всегда знала, что так есть. То есть у тебя, раз оно еще, вот, у тебя это раскрылось. И почему нет а, вот этих вот, они уходят, вот эти вот поиски бестолковые, да, вот эти, я ищу своего мужчину, а где мне найти своего мужчину, а где мне найти свою женщину? Я вот все время в поиске, я вот сюда сходила, туда сходила. Ты уже перестаешь искать, ты начинаешь жить, потому что ты четко понимаешь, что он есть. И ты, тебе уже тогда без разницы, когда вы встретитесь, ты четко знаешь, что вы встретитесь что он уже есть. Это после осознания этого всего. И тогда ты уже не заморачиваешься в погоне за, за чем-то непонятно зачем. Ты уже не ищешь, не, не выискиваешь, не тратишь свои, про, свои проживания, каких-то моментов на бесполезное э, выискивание того, чего ты не знаешь. Ты просто начинаешь жить, четко понимая, что это да, это есть. Это, это придет тогда, когда оно должно прийти. Но это уже есть, это уже неотъемлемо. И тогда ты уже начинаешь на, э, м, единяться с собой на следующий уровень себя. И это уже другие чувствования, другие ощущения. Это уже про другое. Тебе уже неинтересно э, становится то, что было до этого, потому что ты уже становишься абсолютно цельным ты уже все ты уже пошел в этот процесс самого себя в состояние вечности самого себя а может твой супруг раскрыться до такого уровня в один прекрасный момент да почему нет да может раскрыться и супруг но это нужен какой-то чтобы он раскрылся нужен какой-то триггер такое очень часто бывает то есть я знаю историю когда люди <coughs> прожили всю жизнь там в соседних подъездах, дружили, в определенный момент они там дружили, даже были какие-то там романтические отношения, потом их судьба развела. А через какое-то время, когда они созрели для этих эмоций, для определенных чувствований этих вибраций, они встретились и их просто вштырило. Там вообще просто они. И, и вот эти вот состояния, как бы, а почему раньше не было, почему-то даже не заморачивайтесь сюда, не уходите. Не уходите в то, что, на что вы будете искать ответ, тратя свое время. Он для вас не актуален, этот ответ на сегодняшний день. Уходите в, жи в, жи в, в, в ту жизнь, в которой вы сейчас живете. И тогда оно у вас будет более ярко. Не уходите в то, почему это не случилось. Почему сейчас так много пар э, не имеет э, детей? Не имеют детей. Ну, потому что им не надо иметь детей. Это же не хорошо, а не плохо. Э, что касаемо детей, это же мы себе придумали, что э, у нас в определенный момент придумали, что ребенком как будто бы как, за, как фиксируется ячейка, новая, созданная ячейка общества. И по большому счету, наверное, 90% детей они, э, рождены в неосознанности. В желании, да, но в неосознанности. Желание дикое. Я в большей степени, что люди рождали, да, я в огромном желании родила и первого, и второго ребенка. Но осознанности, чтобы что, чтобы как, а как, как показать ему определенного себя, как его дойти до, до определенных состояний познания, этого же даже близко не было, у многих нет. Поэтому, что касаемо детей, ну это такой достаточно спорный вопрос. Вот. И если кто-то хочет именно воспитывать детей, то есть мы же даже не понимаем, для чего нам дети, что, что такое дети. У нас он, детские дома переполнены, но не каждый может воспитывать этого ребенка по определенным причинам. А своего, потому что это твой, вот я уже готов воспитать. Но ну, тут очень такая глубокая тема, я сейчас ее не буду затрагивать. Но это не хорошо, не плохо. Это определенные моменты, когда нет у этих пар детей. Причем очень часто, что живут пары по 5 лет, по 10 лет, у них нет совместных детей. По определенным причинам они расходятся, находят себе другие, другие половинок, и у них сразу же все случается. Так тоже бывает очень часто. Очень часто бывает, когда снимается психологический барьер, когда берешь ребенка из детского дома, и в ближайшее время получается так, что женщина беременеет. Это все в нашем осознании, как ни крути. Да, нужно созреть иначе не будет той глубины. Угу. Илья Вшинский. А может быть несколько половинок с такой энергией или на каждую половинку существует только одна половинка с подходящей энергией. Одна, тебе не нужно же много, много, много половинок. Мы же вот эти вопросы задаем не потому, что мы хотим услышать, что да, есть много половин. Мы же эти вопросы задаем, как бы подстраховать себя. А если одна половинка, то мне же нужно ее где-то найти, как бы ее же сложно. А если их двадцать одна половинка, то больше шансов, что я ее встречу. Мы же только для этого задаем этот вопрос. А по факту, а если все 21 половинка, как, какая, ты, как, какая у тебя будет половинка? Половинка это, конечно, образное слово, да? Или я Да. Вот. Это уже не про то. Твое всегда оно. То есть, чтобы тебя полностью скрепить, оно всегда одна. И ты ее все равно встретишь. Либо встреча, но встретишь, когда идет осознание это. Когда придет осознание, оно никуда не денется. Ты, ты это без вариантов встретишь. Не уйдет твое от тебя никогда. Но только в, при, в осознании того, что это да. Приходишь к самому себе и приходит цельность самого тебя в любых проявлениях. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, то э, я буду заканчивать. И, наверное, наверное, нужно будет провести, знаете, какой эфир? Я подумаю, как его сделать, э, чтобы не оскорбить чувств верующих. Еще, наверное, как, когда у меня новые понимания пришли, что такое просветление и куда мы идем, потому что многие, к сожалению, услышали, что вот есть Творец, вот Он сотворил что-то всех, и вот просветление — это прийти к Творцу, осознать, что Я Творец. И большинство людей так на этом зациклились, Это не хорошо, не плохо. Если, если им комфортно в состоянии творца, то это здорово. Но эм, когда ты пришел к состоянию творца, а дальше у тебя какие действия? И, и когда начинаешь человека спрашивать, а что дальше? Мне еще ни один не сказал, а что стоит за когда-то себя осознал творцом? Но осознать себя творцом это не есть быть творцом. Это же разные вещи. И об этом, наверное, стоит поговорить. Но мне нужно будет понимать, как мне сделать. Потому что эфир это же люди будут слышать, и слышать будут это через призму своего мировосприятия. А мне все-таки хочется до них донести то, что я пытаюсь сказать, а не то, что, а не то, что они только услышат там какой-нибудь кусочек из всего контекста выдернут. Я думаю, рано это говорить, или, или все-таки пусть люди пробуждаются на ретритах. На ретритах проще пробудиться, чем по эфирам. По эфирам, наверное, конечно же, сложнее. Тем более, когда эфир, нельзя задать вопросы. Вопросы вы что-то мне в этот раз мало задаете. Поэтому подумаю. Если есть вопросы, ребят, пишите в личку, пишите под какие-нибудь комментарии. Я все это все равно читаю и сделаю обязательный эфир по каким-нибудь комментариям. Вот. Если какая-то тема заинтересовала, то тоже ее немножечко раскруть И если тема вечных тоже интересует, то, ребят, будем все-таки мы делать м -м... в Сочи. Спасибо. А в Сочи будем делать такой ретрит, где у нас будет... Через пробуждение выход на автономию. Это стопроцентный результат. Вот. Потому что по-другому быть не может. И это испытали на себе. Будем, буду вести я и Слава. Вот. Если будут вопросы, ребят, задавайте в личку, я напишу. Это будет, скорее всего, мы определили дату 21 августа, трехдневный. Но Нужно будет личное присутствие в Сочи. Это будет тотальное погружение в самого себя. Если хотите стопроцентный результат, пожалуйста. Все, я вас всех обнимаю и жду ваших вопросов. Пока!